Если вы совершаете покупки в интернет-магазинах, тогда не упускайте шансы вернуть часть своих денег, получив кэшбэк до 18%. Регистрируйтесь в кэшбэк-сервисе EPN по ссылкам в описании и экономьте на покупках, так как это делаю я. Всем привет, друзья! Сейчас я покажу самые крутые вещи с сайта AliExpress. Обязательно ставь лайк, если я тебя хоть чуточку удивил. Поехали! Ссылку я оставил в описании. Модульная картина — лучший выбор для тех, кто хочет создать уникальный интерьер. По сути, это картина, состоящая из нескольких частей, объединенных одним сюжетом. То есть на каждом соседнем модуле рисунок продолжается, а между модулями как будто вырезана полоска. Это и вправду необычно, и красиво. Это светящийся порошок, который способен накапливать свет, а в темноте отдавать его в течение длительного времени. Порошок может светиться на протяжении нескольких часов в полной темноте. Смешивая порошок с различными веществами, можно получить массу светящихся вещей. Возможности использования светящегося порошка безграничны. Дайте волю своей фантазии и наслаждайтесь способностями этого волшебного материала. Бронзовые часы в виде совы. Как говорится, все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Сегодня снова в моду возвращается культура 16 века, только в более новом современном оформлении. Эта вещица недорогая, и только любители подобных паприкушек ее оценят. Новейшее творение китайских мастеров оживает от постукивания по крышке банки и порхает не хуже живого прототипа. Даже коту сложно отличить, не то что людям. Такую бабочку держать в доме – сплошное удовольствие. Она может летать по банке, расправлять крылышки и даже засыпать, словно в банке находится настоящее живое насекомое. Вам необходимо сделать выбор, но не знаете, как поступить? Эта монетка решит вашу проблему. Но, откровенно говоря, лучше принимать собственные решения и учиться на своих ошибках. Так вы хоть чему-то научитесь в жизни. Это вам говорит человек со стажем. Прекрасный подарок для настоящих геймеров, что не могут расстаться с джойстиком даже во время еды. Хватай кружку сразу двумя руками, моментально выпивай чай или кофе, после чего продолжай крушить врагов в виртуальном пространстве. Умные технологии становятся все более доступными. Это устройство шарообразной формы обладает встроенной камерой с горизонтом съемки в 360 градусов, что позволит вам видеть все, что происходит в помещении. Это позволит владельцу дома общаться с детьми и управлять разнообразными домашними устройствами, находясь в любой точке мира. Унитаз Сити Kitty – это специальный лоток для кошек, который способен приучить вашего питомца к унитазу. Приспособление легко крепится на любой унитаз. Работает очень просто. Достаточно насыпать песка в подставку и положить возле унитаза. После того, как ваш кот пару раз опробует новый туалет, нужно положить эту накладку на унитаз и зафиксировать крышкой. Периодически снимайте насадку с унитаза. И буквально в течение недели кот начнет по привычке ходить в туалет, как настоящий человек. И делать свои дела прямо в унитаз. Для тех, кто любит делать селфи, существует интересный гаджет. Вы наверняка замечали, что в темное время суток фотки получаются не очень впечатляющими. Проблема кроется в освещении. А благодаря этой селфи вспышке, вы получите качественный снимок с реалистичной цветопередачей и естественным тоном кожи. Одна из первых по-настоящему умных игрушек, в которой играли и играют не только дети, но и взрослые. Он может быть злобным, милым или сумасшедшим. Вместо пластиковых глаз два дисплея, отображающих настроение и эмоции. Например, когда он чем-то недоволен, высвечиваются сердитые глаза. А когда счастлив, сердечки, нотки и звездочки. Работает такая технология быстро и без сбоев. А ведь читающего рэпа как минимум очень забавен. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!